Всем привет! В сегодняшнем видео расскажем вам о последней нашей поставке курточных тканей на синтепоне. Погода сейчас холодная, хочется утеплиться как можно больше, поэтому рекомендуем рассмотреть данные варианты. Это готовое полотно, то есть курточная ткань, простеганная синтепоном, и она готова уже сразу к пошиву курток или пальто. Примерная общая плотность данного материала 281 грамм на метр квадратный. Если использовать только один этот материал, то получится ваше изделие демисезонным, то есть на какую-то смежную погоду Для более холодного времени года все-таки лучше использовать еще дополнительный слой синтепона Итак, рассмотрим, какие вариации данной ткани у нас есть в наличии Первый тип – это курточная ткань на синтепоне полосы Полосы 10 см, и они идут вертикально кромки. Лицевая курточная ткань мягкая и гладкая, имеет благородный матовый блеск. Ширина этих тканей 150 см, и сторона производства Китай. Помимо куртки вы можете также шить безрукавку, жилетку или съемный капюшон, который является сейчас очень модным аксессуаром. Следующий вид курточной ткани это вот такие луковички. Здесь есть очень стильные яркие оттенки, которые стали трендовыми в этом сезоне. Смотрите, какой яркий насыщенный розовый цвет. Прекрасно будет сочетаться с зелеными оттенками, например, вот с этой курточной. Плотность у всех этих курточных тканей одинаковая. 281 грамм на метр квадратный, но визуально может показаться, что синтепона чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше в зависимости от цвета. В любом случае, для более плотного и более теплого изделия рекомендуем использовать дополнительный слой синтепона. Переходим к следующему виду, это большие квадраты, сложные из треугольников. Здесь тоже есть яркие модные трендовые оттенки, а также вот такие нейтральные и универсальные. Курточная ткань на синтепоне – отличный выбор для тех, кто любит куртки, удобство и комфорт. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а также пишите в комментариях, на что еще снять обзор.